12 декабря в стенах университетской клиники Казани объединили свои силы инициативные врачи и ученые Казанского федерального. На площадке клиники состоялся рабочий семинар при участии исследователей Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Поводом для встречи послужила необходимость обсуждения вопросов организации крайне актуальной темы «Моногенные заболевания и диагностика иммунологии». Тематика беседы и планов – организация комплексной ДНК-диагностики иммунодефицитов и движение в сторону создания в КФУ Центра по диагностике моногенных заболеваний. Это планируется делать совместными силами врачей университетской клиники, ДРКБ и учеными КФУ. Вы знаете, сейчас у нас появление трансликционной медицины если когда ученые должны встречаться с медиками, и, значит, исследованиями одних, транслировки другие. Я в Японии работаю в таком где рекера, где люди работают, это специальное подразделение, которое занимается тем, что связано с больницами, выбирается совместным направление исследований, запросов, которых не хватает.